Дорогие друзья, всех приветствую, вы на канале Икигай И сегодня ситуация на рынке у нас немного напряженная Как в принципе и последние несколько месяцев Биткоин находится на текущем глобальном дне рынка И встает вопрос, а уйдем ли мы ниже, то есть обновим ли мы текущий минимум Или прямо отсюда развернемся и пойдем на повышение Начнется у нас бычий рынок а Некоторые криптовалюты уже полностью зарасходовали свой потенциал на понижение То есть им уже некуда идти они готовы к росту после консолидации, то есть после боковика. И некоторые альткоины, даже многие, большинство, еще имеют потенциал на понижение. Они могут уйти на расстояние примерно от 30 до 70% вниз. Сегодня мы разберем какие-то альткоины. Конечно же, это будут не все альткоины, а только самые популярные. И другие альткоины мы рассмотрим в будущих видео. Целую неделю не выходило опять видео. Дело в том, что я немножко размышлял, думал... Мой канал, как мне кажется, потерял душу, и для меня текущая работа стала просто какой-либо, какой-то рутиной, которой я занимаюсь, и не вкладываю в нее душу. Так быть не должно, поэтому я немножко размышлял и подумал, куда мне двигаться дальше. В итоге я надумал, и сейчас буду публиковать ролики почаще, и кое-что для вас готовлю. Кое-что очень важное, чего я никогда раньше не делал, и то, что принесет вам максимальную пользу. Который еще не приносил ни одно видео моего канала. Итак, давайте начнем наш анализ. Начнем мы золото. Смотрите, у нас золото с 2020 года находится в длительном боковике. И уровень поддержки. 1750-1700 пробился у нас вниз буквально недавно. Что это значит? У нас на золоте врисовывается формация двойная вершина, то есть формация смены тренда. И золото может уйти вплоть до уровня поддержки 1500. Кто следит за золотом, имейте это в виду, то есть мы спокойно можем опуститься до уровня 1500. А если точнее, то область 1475-1525. Это Основная цель и второстепенная цель это уровень 1600, то есть золотое сечение FIBA, которое находится в данном месте Идем с вами дальше Индекс фондового рынка У нас здесь слева мы видим образование формации смена тренда с своим потенциалом Потенциал формации гип равен ее голове И если я подставлю этот потенциал к выходу из линии шеи, то мы получим то, что потенциал у нас реализовался Сейчас происходит личный боковик И потенциально, конечно же, тоже вырисовывается формация смены тренда Но э, снизу находится, естественно, область поддержки 3800-3900 И в случае пробития этой области поддержки Мы можем обновить минимум И формация смены тренда, которая нас образуется, она просто сломается И придется еще долго ждать новой формации смены тренда В принципе, то же самое касается и биткоина Смотрите на биткоине мы, во-первых, реализовали потенциал формации. То есть, давайте я его покажу. Вот он. Раз. Два. То есть, мы в точности реализовали потенциал. Это у нас уровень примерно 20-19 тысяч долларов. И теперь, опять-таки, вырисовывается формация смены тренда. Но она пока что не сформировалась. Смотрите, здесь мы имеем, опять-таки, давайте я возьму белый цвет, чтобы было виднее. Смотрите. Плечо. Далее. Голова. Плечо. И если у нас линия шеи, которая находится здесь, будет пробита, то у нас вырисовывается формация смен тренда с потенциалом примерно до 35 тысяч долларов Пока что этой формации нету, если минимум обновится, то формация также полностью сломается и придется еще долго ждать образования новой формации А как мы с вами помним, то я предполагал начало бычьего рынка в конце октября текущего года, это мое предположение Посмотрим, как будет на деле Обратите внимание, что... Давайте немножко приближу график, чтобы было виднее. Здесь мы импульсно оттолкнулись от линии шеи. Линия шеи находится у нас вот здесь вот. Обратите внимание на реакцию, которая образовалась от трендовой линии. Возник довольно сильный паттерн медвежьего поклощение, И по инерции от этого паттерна мы спокойно можем уйти ниже что повышает вероятность обновления минимума. То есть сразу говорю, что присутствует повышенная вероятность обновить текущий минимум на биткоине. Но это не страшно, поскольку вероятнее всего минимум мы обновим слегка. Напоминаю, что мы более месяца назад делали видео с таким вот сценарием. Сначала мы предполагали локальный отскок вверх. Далее движение вниз от 24 до 25 тысяч долларов и последующее небольшое обновление минимума. Сценарий нарисован вот в этом месте. В итоге наш сценарий пока что полностью реализуется, и конечным шагом для реализации этого сценария будет обновление минимума на биткоине. То есть мое видение остается прежним, и я следую тому сценарию, который я поставил еще несколько месяцев назад. Теперь давайте отвлечемся от анализа, я хочу вам кое-что сказать. Я открыл личные сообщения в Телеграм. Вот ссылочка. Брать внимание, что в конце стоят две английские «л», не две буквы «и». И это впервые за долгое время, когда я открываю личные сообщения. До этого я открывал их только один раз, чтобы договориться о сходке подписчиков в Ростове-на-Дону. Не помню точно, когда это было. Так вот, если вы до этого переписывались со мной то вы переписывались не со мной. Только сейчас открываю личные сообщения. В Инстаграм я сейчас пока что не захожу и его не веду. Я веду только YouTube и только Telegram. Официальный YouTube вы сейчас находитесь на нем, смотрите это видео. И официальный Телеграм по ссылочке в описании. Там есть ссылка на канал, где я публикую анализ. И есть ссылка на мой, мои личные сообщения. То есть вы можете лично мне написать и лично обратиться. Но предупреждаю, что отвечать я могу долго. Поэтому имейте терпение и, пожалуйста, не обижайтесь на меня за это Также у Макса с канала Макс Бакс сегодня день рождения, поэтому я его сердечно поздравляю, ему исполнилось 26 лет Макс, всего тебе хорошего, бычьего здоровья, бычьего рынка, бычего настроения, чтобы все у тебя повышалось и так далее Чтобы был в жизни только рост во всех сферах И, плюс ко всему, у меня новый член команды, это канал Sonos Это человек с очень большим потенциалом Который очень старается и очень стремится также вырасти во всех сферах Не только, естественно, там канал, но и также пытается вырасти и духовно, и все остальные сферы Поэтому подпишитесь и поддержите Он публикует разные обзоры а, проектов, как и популярных, так и непопулярных Делает большую работу, так что ссылочка на него также будет в описании Итак, давайте продолжим наш анализ Индекс доллара Здесь мы уже давно делали сценарий что я предполагаю повышение индекса доллара к концу текущего года или началу следующего года до значения примерно 113-115. Оттуда я ожидаю отскок с длительным понижением индекса. И я напоминаю, что когда индекс у нас понижается, то биткоин у нас растет, как и фондовый рынок. Если индекс у нас повышается, то биткоин у нас падает. Сейчас индекс долгое время повышается, и биткоин только и делает, что падает. Обратите внимание, что индекс начал свое повышение с мая 2021 года, а что произошло на биткоине в мае 2021 года? Давайте я выделю этот отрезок. Вот этот отрезок с мая 2021 года. Выделяю его. Вот он. То есть биткоин все это время только падает. Мы здесь даже максимум толком и не обновили, и сразу пошли на понижение после небольшого совсем удавления максимума. По сути, мы сначала долгое время были в консолидации и потом уже пробили данную консолидацию вниз, что кстати сходится с прошлым медвежьим рынком, когда мы также длительное время находились в консолидации, вот в этой виде нисходящего треугольника и потом пробили эту консолидацию вниз. Потом у нас образовалось дно рынка и мы отправились в новый бычий рынок. У индекса доллара еще есть потенциал на повышение, поэтому еще остается время и место, куда криптовалюта может пойти вниз Но тем не менее, как я уже сказал, некоторые криптовалюты полностью израсходовали свой потенциал Давайте разберемся, какие это криптовалюты К примеру, это биткоин То есть мы уже обсуждали, что биткоин израсходовал свой потенциал на понижение И если будет обновление минимума, то оно, вероятнее всего, будет небольшим. Конечно же, если мы реализовали потенциал, то это не значит, что мы можем... Уже, уже ниже не уйти То есть мы можем пуститься даже до 14 тысяч долларов Постоять там здесь в консолидации Но по сути это мало чем отличается от текущего значения Поскольку это расстояние всего лишь на 25% На биткоине это очень немного и 90-99% движения вниз мы уже преодолели Поэтому это очень хорошее место для формирования долгосрочных позиций на покупку Брать внимание на график доминации USDT У нас здесь присутствует восходящий тренд Если я добавлю сравнение биткоина Новая ценовая шкала Здесь мы включим логарифмический график И сделаем белый цвет, чтобы было более приятней Белый цвет и окей. Okay. Итак, что мы здесь видим? Когда доминация подходила к верхней границе восходящего диапазона, то есть к трендовой линии сопротивления, мы видим, что на биткоине формировались локальные и глобальные минимумы. Например, мы видим, что здесь... Доминация подошла к трендовой линии сопротивления и здесь образовался у нас на биткоине минимум Конечно не факт, что мы не уйдем ниже, поскольку отскока еще не было и этого нет на истории Тем не менее другие примеры Здесь мы видим также подход доминации к трендовой линии сопротивления и здесь мы с вами были на Локальном минимуме, после чего начался рост биткоина Здесь в марте 2020 года было то же самое И в декабре 2018 года на предыдущем медвежьем рынке Мы также достигли, достигли дна, когда индекс э, доминации подошел у нас к трендовой линии сопротивления После чего на биткоине начался рост Наоборот, когда индекс доминации подходит к трендовой линии поддержки То есть к нижней границе восходящего диапазона То это означает, что мы находимся на потенциальном локальном или же глобальном максимуме биткоина Например, это было у нас вот здесь вот, вот здесь вот и вот здесь вот. Обратите внимание, что сейчас мы отскочили от тренда в линии сопротивления И вероятнее всего мы отсюда пойдем уже на понижение к нижней границе диапазона Поэтому нас, судя по данной закономерности, ожидает, естественно, рост биткоина в ближайшее время Это еще не все Если я отмечу дату, когда в прошлом медвежьем рынке был поставлен максимум доминации то мы увидим, что следующий бычий рынок, то есть рост, начался примерно через 105 дней. То есть еще раз, индекс доминации у нас поставил глобальный максимум, и после 105 дней биткоин пошел на повышение в прошлом медвежьем рынке. Обратите внимание, что с момента, когда индекс доминации в нашем случае поставил максимум, мы видим, что прошло примерно 90 дней. И если период консолидации текущий будет схож с периодом консолидации прошлого медвежьего рынка, то вероятнее всего мы скоро начнем бычий рынок в ближайший месяц. То есть это опять нам указывает на октябрь текущего года. Посмотрим, начнется ли бычий рынок в октябре текущего года. Сразу предупрежу, что этот рост будет не Импульсным движением вверх, а мы постепенно будем расти Теперь переходим к эфириуму В первой половине текущего года мы с вами предполагали, что эфириум может уйти на 800-1000 долларов Поскольку здесь у нас образовалась масштабная формация головы и плечи с потенциалом как раз таки до этого уровня То есть вот наш потенциал если я поставлю его к выходу из линии шеи, то мы получим ровно значение 800-1000 долларов. Плюс ко всему, здесь находилось золотое сечение по FIBA. И в прошлом медвежьем рынке цена у нас на эфириуме скорректировалась до золотого сечения по FIBA. Плюс ко всему, в прошлом медвежьем рынке мы также видим, что у нас здесь образовалась точно такая же формация головы и плеч с потенциалом, который полностью реализовался. То есть вот потенциал, подставляю к выходу из линии шеи, и мы видим, что потенциал точь-в-точь -точь реализовался. И здесь у нас был уровень поддержки 80-100 долларов, а в нашем случае у нас уровень поддержки это 800-1000 долларов. То есть добавился только нолик. После реализации потенциала на понижение, то есть основной нашей цели для медвежьего рынка, мы предполагали, что здесь возникнет консолидация, консолидация с последующим движением вверх, до уровня сопротивления 2000 долларов. Там же, где находится уровень FIBA 0786. Цена ровно в него ударилась и отскочила. После чего мы предполагали а, здесь консолидацию с дальнейшим движением вниз. До, опять-таки, нашего уровня поддержки 800-1000 долларов Весь этот анализ есть в Телеграме Вы можете найти его по хэштегу эфириум то есть ETH Подписывайтесь на Телеграм, ссылочка будет в описании Там я регулярно стараюсь публиковать анализ И обратите внимание, что мы здесь видим Мы видим образование подобной формации, которая указывает на потенциал до этого же самого уровня В случае, если у нас будет пробит здесь уровень шеи Трендовая линия шеи, которая находится вот в этом месте То есть на эфириуме в данный момент присутствует потенциал падения до уровня 800-1000 долларов Но при этом я считаю, что минимум мы скорее всего не обновим То есть очень маловероятный, что мы на эфириуме обновим текущий минимум Этот сценарий мы также проговаривали вот в этом видео Вот здесь я это обозначал мы, вероятнее всего, развернемся в текущем медвежьем рынке через двойное дно, то есть вот так вот, вот так вот. Или же у нас возникнет здесь восходящий треугольник, мы постепенно будем поджиматься к уровню 2000 долларов и только потом выйдем вверх. Так что биткоин и эфириум, по моему мнению, израсходовали свой потенциал на понижение. И если они пойдут ниже, то на очень небольшое расстояние. Рассмотрим теперь следующий мой любимый альткоин, это атом космос. А цена здесь, в отличие от биткоина и эфириума, не реализовала мой сценарий. Я предполагал, что мы отсюда, от уровня 5 долларов, пойдем на повышение до уровня 10-12 долларов, отсюда отскочим, отсюда отскочим, и только потом у нас будут формироваться формации смены тренда, и мы пойдем на повышение. Но, как видим, цена у нас просто идет вверх, уже, и уже дошла до уровня 17 долларов Поэтому здесь мой сценарий не реализовался И понятное дело, очень маловероятно, что мы обновим текущий минимум на атоме Плюс ко всему мы пробили данную область сопротивления И теперь эта область служит для цены областью поддержки То есть она теперь может опуститься до 10 Долларов, и теперь это область поддержки, которая будет сдерживать цену от падения Максимум при падении можем пуститься до значения примерно 7 долларов Но минимум мы навряд ли обновим, в этом я очень сильно сомневаюсь И по моему мнению, Atom также израсходовал свой потенциал для понижения Идем с вами дальше Solana также моя любимая криптовалюта. И здесь потенциал для понижения имеется. Мы с вами уже это разбирали. Здесь, судя по формациям которые есть на графике, мы можем опуститься вплоть до 15 долларов. А первая цель для понижения это 20-25 долларов. Следующая цель это примерно 12-15 долларов. Пока все идет по сценарию. И ждем, что произойдет дальше на Салане В любом случае я постепенно ее накапливаю И здесь также присутствует тренд на понижение с конкретными трендовыми линиями И здесь мы отскочили от трендовой линии сопротивления То есть вот в этом месте И теперь вероятнее всего движемся к области поддержки 20-25 долларов На Салане мы спокойно, без проблем можем обновить текущий меню Слева у нас возник масштабный диапазон Вот здесь вот и цена находится в этом диапазоне от 25 до 50 долларов. И сейчас мы идем от верхней границы данного диапазона до нижней границы данного диапазона. Логично будет немножко его принизить. То есть немножко обновить минимум данного диапазона, пробить его и только потом пойти на повышение В любом случае я не рекомендую сейчас ждать абсолютного дна Я рекомендую обязательно накапливать частями То есть купите немножко здесь, купите немножко на уровне 25 долларов Купите немножко на уровне 15, если цена туда дойдет Я лично сам накапливаю криптовалюту Следующая криптовалюта, которую мы разберем, это ада кардана Смотрите, здесь возник довольно длительный диапазон от значения примерно 0,4 доллара до 0,7, там 6 доллара Вот этот диапазон Мы сейчас находимся в рамках данного диапазона на области поддержки То есть на нижней границе данного диапазона По формациям смены тренда, которые у нас здесь имеются Мы можем уйти примерно до значения 0,3 доллара Без проблем То есть на АДе мы также можем обновить текущий минимум И потенциал для падения здесь есть этот потенциал составит, как мне кажется, примерно 30-40%. Но 30-40% для альткоина это не так уж и много. Обратите внимание, что уровень 0,3% это довольно хороший уровень, на который цена реагировала довольно активно. То есть мы видим реакцию здесь, видим реакцию здесь, здесь, здесь и так далее. Плюс ко всему недалеко находится уровень 0,5% по FIBA. Вот он. Мы сейчас находимся на золотом сечении на уровне 0.18 по FIBA, и следующая цель, понятное дело, это уровень 0.5 по FIBA, то есть 0.25-0.3 доллара. В случае, конечно же, если мы пробьем это золотое сечение. Поэтому на АДе также присутствует потенциал для понижения. Что вы понимали, почему я так привязан к потенциалам и к формациям? Все дело в том, что по моему опыту, большинство потенциалов всегда реализуется. Большинство, но не все. То есть на биткоине потенциал падения реализовался, а в том числе он был также и на прошлом медвежьем рынке в виде нисходящего треугольника Здесь также у нисходящего треугольника был потенциал, который, который расположен на 3000 долларов На эфириуме в прошлом медвежьем рынке мы также получили потенциал от Масштабной формации, которая располагалась на 80-100 долларах и так далее То есть потенциалы в большинстве случаев реализуются Но бывают такие случаи, когда они не реализуются Или же наоборот, на проходит расстояние, потом немножко корректируется и потом идет дальше вниз Поэтому все это очень субъективно Но опять-таки работает в большинстве случаев Поэтому я так привязан к потенциалам формации, которые, которые я вижу Но это не какой там абсолют, не 100% Поэтому просто имейте это в виду Друзья, мы с вами разобрали кучу графиков 5 криптовалют, насколько я понял, у меня уже язык немножко заплетается Поэтому на этом мы будем заканчивать Следующие альткоины мы разберем в, в следующих видео Поскольку я провел довольно длительный анализ И проанализировал много альткоинов там Какие имеют потенциал для падения, какие уже его израсходовали и так далее Анализ я регулярно публикую в Telegram, ссылочка в описании Также на этом канале я постараюсь почаще выпускать видео обзоры и, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал, на этот канал, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.